всем привет вы на канале нам рада studio сегодня я хотел бы обсудить такую очень а, важную тему важный вопрос во всех а, комментариях под всеми сериями почему так долго почему так редко почему не каждую неделю почему не каждый час так давайте по порядку разберемся во первых машине моей мой а, канал в общем это мое хобби то есть я не обязана уделять туда время каждый день я уделяю время насколько считаю это возможным. поэтому видео будут выходить по возможности Возможности, настолько, сколько я это смогу делать, потому что я работаю, не надо об этом забывать, и не надо забывать, что у всех разный график. Когда у тебя на работе график 5.2, вообще, я не знаю, таких людей, которые вообще, в принципе, могут совмещать с машинами. У меня график полегче, но тем не менее, он не менее заебистый, блядь, то есть я с работы практически не вылезаю. У меня нет возможности снимать прям на работе, потому что у меня нет сраного ноутбука, который я могу принести с собой и сидеть пилить серики, блядь, понимаете? Или хотя бы делать себя не Поэтому э, я вас призываю к тому, чтобы вы не равняли э, мое хобби с моей работой. Потому что работа это работа, за нее я получаю неплохие деньги, на эти деньги я кушаю, одеваюсь, плачу за дом, за квартиру и так далее. То есть это то время, которое я обязана отдавать. А хобби это такая штука, в которой я не обязана вкладывать все свое свободное время. Потому что мне хочется иногда погулять, сходить в кино, увидеться с друзьями, побухать в конце концов, понимаете, да, к чему я клоню. Если вы приходите со своей шкалки ебаной, то есть у вас есть там полдня точно свободного, вы сидите там делать уроки, там сходите к репетитору и так далее, то мне нет такого свободного времени. Я работаю, блядь, до ночи, понимаете, я приезжаю домой, и мне вот реально ничего не хочется. Я ложусь спать и снова пиздую на работу. Когда у меня выходные, сейчас последние полтора месяца, объясню, почему опять же, почему последняя серия Бэтбоя поздно вообще в принципе вышла, потому что последняя серия была в январе, а уже март, как бы, серия вышла только в объясню почему я за вот эти полтора месяца я заболела три раза и я даже сейчас записывая подкаст я болею даже вчера когда я сидела и монтировала изо всех сил стараюсь наконец-таки закончить с этим делом я сидела и болела вы сами я думаю прекрасно понимаете что такое ходить больным на работу что такое ходить больным в школу что такое ходить больным в универ и так далее то есть это не есть хорошо и вообще я не сторонник того, чтобы человек в это время просто соблюдал постельный режим Потому что здоровье важнее всего И такие комментарии, как вот этот или вот этот, который я прикреплю сейчас на экран вам специально для вида, а меня нереально выбивает из колеи, типа какого хуя ты не выпускаешь видео, это неуважение к подписчикам, ни в коем случае всех своих адекватных подчеркиваю двумя черточками адекватных зрителей я своих люблю уважаю, ценю и даже им комментирую на комментарии отвечаю, лайкаю и так далее, я не пролистываю просто комментарии и бездумно ставлю лайки нет, я всех читаю, всем таким зрителям я благодарна, особенно я благодарна критике критики. Адекватные не говно, потому что это говно, а вот чисто и развернуто, как с этим бороться и так далее. Еще меня насмешил один комментарий. Опять же, под одним из комментариев девушки, которая писала, что это неуважение к зрителям, э, комментарии по поводу того, что она же получается это деньги, значит, она должна на это работать. Ну, серьезно, ребят, ну какие деньги я получаю за в среднем 40 тысяч просмотров? Какие я могу получать деньги? Я не получаю миллионы, вы, блядь, не сидите, не думайте, блядь, не думайте, что я там получаю там... Э... Я не знаю, там, тысяч десять в месяц точно, нихуя. Это вообще такой деликатный вопрос, который на самом-то деле вас ебать вообще в корне не должно. Я не понимаю, что это вообще, в принципе, за наглость такая. Типа, лезть к человеку в карман и что-то там сидеть еще и пиздеть. Ты что, сука, бухгалтер, блядь, или где нахуй? В конце концов, это мои деньги, давай начнем с того. Ты не имеешь никакого права, блядь, лезть в мой карман и что-то там, какие-то копейки находить, которые превращаются в рубли, которые превращаются в сотни, а тем не менее, потом превращается в тысячи. Тысячи, ты имеешь право это делать. Неуважение, опять же, не с моей, не с моей стороны к вам, блядь, а ваше ко мне. То есть, ну, понимаете, да, что ты за наглость, блядь? Просто, блядь, раздела, разбула, блядь, и сказала, блядь, это получается, за бабки, бабкина должна. Нихуя, ребят, я вам так скажу. Я никому ничего не не должна. Я благодарна людям, которые здесь, а, под этим видео или под предыдущими видео пишут а, комментарии с благодарностью. Да, они ждут очень долго, да, но тем не менее они никогда не пишут, вот, нормальные, адекватные люди, даже вашего, сука, возраста, 13-летнего. Они всегда пишут, блин, Мишель, спасибо, что ты там выпустила серию и так далее. Вот таким людям я реально благодарна. Я реально улыбалась, когда читаю комментарии, Блядь, ставлю лайки, отвечаю. В конце концов, блядь, ну, имейте совесть, что это за хуйня, типа, блядь, ты должна, ты обязана. Да никому я ничего не должна. Я должна своим аниматором, я, блядь, должна своим дублером блять. Но вам уж тем более я ничего не должна. Вот правда. Я не должна своему хобби, я должна своей работе. И это нужно усечь. Потому что все, кто будут писать подобные комментарии, сразу говорю: я уже закинула сотню людей таких, и еще сотню накидаю в бан таких. Так что если вы не можете комментировать э, данное видео или все после предыдущие видео, последующие, то имейте в виду, что вы просто в баню канала за какой-то аналогичный комментарий. Теперь вернемся же к сериалам, и я немножко расскажу о том, что стало с Маскарадом? Что будет с Бэтбоем? Давайте по порядку. Сначала, наверное, начнем с Маскарада, потому что под сериями Бэтбоя уже потихоньку начинают задавать вопросы. Маскарад продолжение будет, но когда оно будет, вот в чем вопрос. Я пока что заморозила этот проект, и не думайте, что он закрыт, нет. Он будет, будет продолжение, но будет в свое время, когда я допишу наконец-то сценарий, и когда у меня будет на это вообще, в принципе, время. Я хочу сейчас весь упор отдать видео в... Которые собирают, опять же, среднее число просмотров 30-40 тысяч То есть я хочу работать на эти видео, потому что это видео более просматриваемые Эти видео более популярны, они, они больше приносят мне людей, нежели видео, которые собирают по 10-12 тысяч просмотров и, в принципе, новых зрителей каких-то ко мне не приводят. И нет, опять, это не алчность, и не, даже можете, блядь, не писать мне это в комментариях, блядь, ты просто за него бабки не получаешь, поэтому ты не хочешь одним работать. Нет, я хочу развивать свой канал, и я хочу видеть, как он растет. Я не хочу видеть, как он падает вниз, вот честное слово, я хочу радоваться тому, что у меня приходит новый поток людей. Это единственная причина, по которой который я закрыла маскарад, они потому, что я там бабки не грибу, блядь, я даже не знаю, сколько, блядь, может человек вообще за 30 тысяч просмотров зарабатывать, не смешите мои тапки, правда. Насчет бутбоя, вчера я выпустила серию, дальше я сценарий, к сожалению, не писала на девятую серию, так что сегодня, там завтра-послезавтра, пока вот я больничный провожу дома, я буду продумывать сценарий дальше, и, скорее всего, я уже буду писать до конца его, то есть до конечной серии Недавно я говорила о том, что серий будет 10 Но я не исключаю тот момент, что Возможно серий будет больше То есть, может быть 11, может быть 12 Может быть вообще 15, но 15 это вряд ли То есть, где-то от 10 серий Там от 9 точно То есть, так что посмотреть Еще будет что и сколько вот. После завершения Бэтбой Я хочу сделать упор на другой свой Новый сериал, который прописывается На который собирается уже озвучка На первой серии уже собран э, Персонажи, в принципе, уже практически все тоже созданы Вот э, Я хочу сделать упор на него вот. Если он будет работать Я буду работать с этим сериалом Если он не будет, то, скорее всего, я буду Опять же, два параллельных сериала выпускать Новый сериал и Маскарад То есть буду работать тогда в таком направлении э, Вот, что касается ассоциации Остального. будет ли тематика лгбт еще на моем канале, да, скорее всего будет, и это будет не только там какие-то новые сериалы, возможно короткометражки, фильмы и так далее, а вероятнее всего по старым сериалам я буду выпускать овы, это может быть ОВЫ с любым сюжетом, то есть это как к примеру, там, Эван познакомился с Джеком, как они там раньше встречались, да, там ова после всего там или ова там вырезанных сцен и так далее, то есть это не только под бой, это может по принц лавр быть, но это вряд ли, потому что со всеми дублерами мы потеряли связи блин это может быть Пони не скрывая чувств это может по ремем you и так далее то есть по всем своим сериалам я планирую там по некоторым выпустить овы то есть рассказать не то что я не рассказал на протяжении всего сериала поэтому готовьтесь думаю что контента в этом году я постараюсь сделать много вот ну, думаю на этом все это все что я хотела вам сказать ребята пожалуйста я молю вас просто на коленях блядь, стою вот реально адекватных людей пожалуйста имейте терпение в машине мы это очень трудоемкий процесс правда я вкладываю в него все силы все свои желания, всю свою любовь все свое вдохновение я убиваю туда я делаю это насколь... настолько насколько это может быть возможно то есть не думайте что я сижу такая блять на троне нахуй нихуя не хочу ничего делать нет я работаю работаю по мере своих возможностей правда а наберитесь терпения потому что впереди много всего интересного вкусного вот поэтому всем хорошего дня. Всех я вас люблю, целую, обнимаю. Мишка вас любит.